Базил Редбоун и Найджел Брюс в фильме «Прелюдия к убийству». Актрисия Морисон, Эдмунд Брион, Фредерик Уорлок, Холмс Херберт и другие. Автор сценария Леонард Ли по мотивам рассказа Артура Конан Дойла, оператор Мори Герцман. Исполнительный продюсер Хоуарт Бенедикт. Продюсер и режиссер Рой Уильям Нил. Дартмуртская тюрьма, изолированная от мира гранитными стенами. Говорят, ты можешь устроить побег? Ты можешь быть подставным. Но я отвечу тебе как и другим. Мне осталось два года восемь месяцев и шесть дней, чтобы сделать музыкальные шкатулки, которые обеспечат мне достойную жизнь. Я продам их. Работайте! Переходим к следующему лоту, то есть лотам, потому что их три. Дамы и господа, их можно купить вместе или по отдельности. Эти музыкальные шкатулки поступили утром, и я просто не мог не выставить их на аукцион. Как говорил один мой друг, навострите ушки, что слышите? Правильно. Мелодию музыкальной шкатулки. Какая мелодия, какой подарок, созданный любящими руками. Само совершенство. Начнем с пяти фунтов. Небольшая цена. За прекрасную музыку. А за три фунта никто не хочет. Два фунта. Один фунт. Один фунт. Господин берет ее. Дамы и господа, музыкальные шкатулки стоят в Лондоне не меньше пяти фунтов. Вы сейчас, можно сказать, отняли игрушку у ребенка. Но мы будем бороться. Внимание, внимание, кто даст один фунт? Один фунт. Никто не хочет дать фунт. Один фунт. Один фунт, леди и за прекрасную вещь. Итак, кто даст два? Кто даст два фунта? Предложено два фунта. Два фунта. Раз. Два фунта, два. Фунта, два три. Кто последний? Продано за два фунта. Простите, мадам. А теперь у вас есть возможность приобрести точную копию музыкальной шкатулки, которая была продана за смешную цену в 2 фунта. Я сделаю то же самое. Я открою ее. Прекрасная мелодия. Напоминает мне пение ангелов. Прекрасный подарок. Кто даст за нее 2 фунта? Мы начинаем с двух фунтов. Всего с двух фунтов. Ну, джентльмены, прекрасная вещь. Прошу вас, не стесняйтесь. Купи ее, папа. За два фунта нет, я шотландец. Мне не нравятся его манеры. Один фунт. Последняя цена. Один фунт. Всего один фунт. Один фунт. Раз, два, три. продан леди за один фунт. Хорошая сделка. Спасибо. Последняя из трех музыкальных шкатулок. Точно такая же прекрасная мелодия. Леди и напоминаю, это точная копия двух предыдущих. Мы закрыты. Это очень важно. Заходите, сэр. Простите, что я побеспокоил, но мне помешали приехать вовремя, чтобы приобрести лот, который мне нужен. Возможно, он еще не продан. Иногда вещи остаются. Что вы хотели приобрести, сэр? Три музыкальные шкатулки вот такого размера. К сожалению, они проданы. Вы могли их купить. Никто не дал достойную цену. Я так давно хотел их купить. У вас есть запись о том, кто их купил? Мы не даем такую информацию, сэр. По сентиментальным причинам я хочу приобрести эти шкатулки. Надо связаться с покупателями. Я заплачу, скажем, 5 фунтов... По сентиментальным причинам я дал вам информацию. Альфред, три музыкальные шкатулки. Шкатулки. Вот они. Первое продано мистеру Джулиану Эмери, дом 52, на Портленд Сквер. Это рядом. Второй покупатель неизвестен. Как жаль. Да, но вторую купила красивая женщина. Верно. Вы сказали, что вторую купила женщина. Можете ее описать? Молодая женщина, довольно высокая, светлая кожа, темные волосы. В сером костюме, помните? Она из магазина подарков. Заплатила один фунт. она часто сюда приходит? Я этого не говорил. Но это так. Обычно приходит по четвергам. У нас аукционы в понедельник и четверг. Такая третья шкатулка? Третья, мистер Уильям Килго, 143 Б Хэмптон Вэй. Десять шиллингов. Даже не два фунта. Мистер Килго был шотландцем. Спасибо. Вы мне очень помогли. Спасибо, сэр. Заходите к нам в любое время, а мы продаем прекрасные вещи. Спасибо. Я вернусь в четверг. До свидания. Сообщение пришло поздно. Шкатулки проданы. Поехали. С любовью от Хильды. Это плохо кончится. Глупо пытаться дотянуться до звезды. Да, полковник, а не пытаться еще глупее. Ты просто дурак. Шкатулки проданы. Это неудача, полковник. Сообщение пришло час назад. Я виноват, что их продали. Меня нельзя винить. Надеюсь, вы правы. зайдут без четверти восемь. Хотят проконсультироваться по важному делу. Как вам, Холмс? Вы написали им два года назад. Интересное дело, да? А в придачу самая прекрасная женщина в мире. Жаль, жаль. Они были так заняты, что не могли ответить великому Шерлоку Холмсу. Вы дочитали журнал, который печатает ваши истории? Да. Как назвали эту? Скандал в богемии. Неплохо, да? Если хотите рассказать о моих расследованиях, делайте акцент на работе интеллекта, а не на драматизме. Что это значит? Одарите ту женщину... Душой, она у нее есть, женщину? Вы об Ирэн Адлер, да, я буду помнить ее, как ту женщину, пойдите. Вонючка! Как дела? А твои? Давно они виделись? Познакомься с моим другом Шерлоком Холмсом. А это Ванючка, то есть э, Джулиан Эмери. Очень приятно. Ватсон говорил о вас. Мы вместе ходили в школу. Но ты не об этом пришел поговорить. Я был неподалеку, увидел свет и решил зайти. Что пишешь? Рассказы? Один только вышел. Хорошо. Спасибо. Ничего не изменилось. Вечно суешь нос не в свои дела. А кто тебя побил? Ерунда. Кто-то ударил меня в гостиной. А потом случилось глупейшее ограбление. Украли музыкальную шкатулку. Зачем? Проходи. Спасибо. Хочешь чая? Да. Скажу о миссис Хадсон. Глупое ограбление, мистер Эмери. Да, из всех шкатул, которые стоят по пять тысяч фунтов, вор выбрал ту, которая не стоит и пяти. Коллекционируете музыкальные шкатулки? Да, некоторые красивые, но он схватил самую дешевую, когда услышал, как я хожу. Он мог взять что-то более ценное. Это шкатулка особенная? Да не, что вы, нет. Я коллекционирую их уже несколько лет. У вас много ценных шкатулок, а вор выбрал ту, которая не стоит и пяти фунтов. Какой глупый вор. Видимо, мелкий воришка не разбирается. Возможно. Но обычный вор разбирается в ценностях лучше, чем коллекционер. Не так ли? Его поймали с поличным. Он неопытный. Да, наверное. А можно увидеть вашу коллекцию? Конечно. Мне будет очень приятно. Когда вам удобно? Сейчас. Отлично. Шофер ждет снаружи. Идем? Да. Куда вы? Ванючка не выпил чаю. Простите. Едем ко мне. Я предложу кое-что получше. Это сделано в начале 16 века. Таких мало сохранилось. Смотрите, что здесь. Да. Прелесть, да? Да. Не понимаю, как это может нравиться. У вас нет слуха, Ватсон. Я люблю музыку, а это... Чирик-чирик! Что это? Как глупо. Надо же, поющий кролик. Где вы купили такую ценность, мистер Эмри? За эту я выложил 5600 фунтов из королевской коллекции. Вор, который крадет шкатулки, не берет эти, но забирает совершенно простую. Странно, очень странно. А как выглядела украденная шкатулка? Деревянная шкатулка, вот такого размера. У меня есть почти такая же. Купил вчера на аукционе в Найтсбридже. Заплатил два фунта. Я бы никогда не купил ее для коллекции, но мелодия меня заинтриговала. У вас потрясающий слух. Необычная мелодия. Задитесь. Спасибо. Вы купили шкатулку на аукционе? Да, аукцион в Найтсбридже. Владелец, как его имя? Кредбри. Да. Когда произошло ограбление? Около трех ночи. Знаете... Эта шкатулка может быть поводом для ограбления. Она похожа на украденную, но Скотланд-Ярд это не заинтересует. Я так думаю. Я их не виню. Я не смогу описать вора, но я уверен, что это был мужчина. Вы запомнили, как он вас ударил? Да, я очнулся, когда надо мной склонился слуга. Советую получше спрятать шкатулку. Это не нужно. Все охраняется. И когда происходит ограбление, я советую звонить в полицию. Вы в опасности. Думаете, меня могут убить? Может быть. Мистер Эммери считает, что вы сгущаете краски. Краски сгущаются, когда мы ложимся спать. Спасибо, мистер Эмери. Приятно было познакомиться. Что вас волнует? Версия аварийки вполне разумна. Вот как? А вы так не думаете? Я этого не говорил. Версия напрашивается, но мы часто верим в неправду, потому что она очевидна. Истину можно выяснить только отбросив ложь. А без дедукции этого сделать нельзя. Холлс, не морочьте голову. Вы хотите превратить кражу в международный скандал. Нет, я не хочу, чтобы у вашего друга вонючки были проблемы. Да? Это Джулия Эбери? Кто? Конечно, помню, миссис Кортни. Да, вы яркое пятно в моей серой жизни. Нет, еще не поздно. Да, я предложу вам выпить. Заходите прямо в дом, дверь будет открыта. В двенадцать? Через 15 минут. Хорошо. Буду считать секунды. Нет, я серьезно. До свидания. Вы Меня напугали. Правда? Да. Это приятно. Не следовало звонить так поздно, но я была на приеме и решила зайти посмотреть коллекцию музыкальных шкатулок. Миссис Кортни – это приятная неожиданность. Друзья называют меня Хильда. Спасибо. А меня Вонючка. Очаровательно. Прекрасная коллекция музыкальных шкатулок. Я не думала, что она такая. Да, она радует ухо так же, как и глаз. Какая простенькая. Как гадкий утенок среди лебедей. Вы ее недооцениваете. Ко мне вломился грабитель и выбрал шкатулку, похожую на эту. Правда? Я жалею не о шкатулке, а о своей голове. Это делает вас интереснее. Она вам тоже понравилась? Тоже? Я о докторе Ватсоне, он был сегодня у меня с мистером Холмсом. Их тоже заинтересовала коллекция. Шерлок Холмс. Вы его знаете? Слышала. Он думает, что мне угрожает опасность. Знакомая мелодия напоминает детство. Правда? Я говорил про эту шкатулку? Дважды. Мистер Холмс тоже заинтересовался. Наверное, понравилась мелодия. Он насвистел ее в точности, хотя слышал всего раз. Правда? Интересный человек. Он меня предостерег. Вы ему верите? Нет. Хотите такую шкатулку? Да. Серьезно? Серьезно. Вы ставите меня в неловкое положение. Коллекционер покупает, но не продает. А если цена высока? Цена не имеет значения. Это принцип. Ну что ж, давайте выпьем. Нет, спасибо, мне пора. Вы заняты? Боюсь, что да. На кого работаете? На свою репутацию, вонючка. Вы привлекательная женщина. Спасибо. Идиот. Я велела ждать снаружи. Зачем его убивать? Я бы взяла шкатулку. Я уберу. Не трогай. Ничего не трогай. Убирайся. Мне жаль. Тебе жаль? А как же я? Это убийство. А Скотланд-Ярд? А Шерлок Холмс? Убирайся! Достали. Хорошо. Были проблемы? Только убийство. А, мистер Холмс. Хопкинс. Спасибо, что пришли. Инспектор Лестрейд просил позвонить вам. Мистер Эмер был клиентом Холмса. Правда? Почему вы не сказали, мистер Холмс? Не совсем клиентом. Сержант Томпсон? Убит между одиннадцатью и двумя, мистер Холмс. Это тот, кого он не подозревал. Бедный вонючка. Это моя вина. Я проморгал. Поздно об этом говорить, доктор. Ее нет. Вторая попытка украсть музыкальную шкатулку, и на этот раз успешная. Шкатулка за два фунта? Ему настоило жизни. Пора нанести визит владельцу аукциона. Инспектор, могу я попросить произвести обыск с целью найти музыкальную шкатулку вот такого размера? Спасибо. Идемте, Ватсон. Вы продали первую шкатулку мистеру Джулиану Эмери, вторую мистеру Килга, а третью молодой леди, предположительно, из магазина подарков. Верно, мистер Холмс. Странно, мистер Крэдбри. Три одинаковые шкатулки с одинаковой мелодией. Откуда? Из Дартпурской тюрьмы. Дартпур? Поставки каждый месяц. Уоры там делают все. Мебель, картины, корзины, шкатулки. Никто не проявлял особого интереса к этим шкатулкам? Мистер Крэдбри, это дело жизни и смерти. Ясно, мистер Холмс. Один джентльмен приходил после аукциона, он был очень расстроен. Дал мне пять фунтов, сказал, что шкатулки ему дороги. Интересная привязанность. Можете его описать? Высокий, прилично одетый, седые волосы и усы. Джентльмен, но вы не смогли дать ему адрес молодой леди. Она обычно приходит по четвергам. Он сказал, что придет в четверг. Спасибо, мистер Кредбри. Спасибо. Идем, Ватсон. Домой? К мистеру Килга, владельцу второй шкатулки. Откуда вы знаете, что шкатулки представляют ценность? Я не знаю, но не собираюсь ждать, пока их владельцев убьют. Нет дома. Надеюсь, что так. Давайте заглянем в окно. Кажется, никого. Там, кажется, пусто. Да. Мистер Килга дома? Нет. Когда вернется? Вам незачем приходить. Они не покупают с рук. Шрук? Это мистер Шерлок Холмс. Шерлок Холмс, уходите. Я подожду. Я по срочному делу. Мне пора за покупками. Я не знаю, пускают ли господа незнакомцев. Все в порядке, уверяю. Мне пора. Подождите здесь и не курите. Миссис Килго ненавидит запах дыма. Старая дева. Парк Лэйн. Зачем вам на Парк Лейн? Не твое дело. Знаешь, как ехать? Поехали. Я тут подумал. В шкатулке что-то было спрятано. Например, драгоценности. Что, Холмс? Слушайте. Дым в трубах. Батсон! Принесите скотч. На кресло ее. Вот так, милая. Все, все закончилось. Ну, ну, не плачь. Она связала меня и спрятала в чулане. Она больше не вернется. Ты показал ей шкатулку? Так? Да, она хотела послушать мелодию, а потом схватила меня. Не плачь, мы купим тебе новую шкатулку. Да, лучшую в Лондоне. Ватсон, каким глупцом я был. О чем вы, Холмс? Она вынесла шкатулку из дома в корзине, у нас под носом. Но зачем служанке забирать шкатулку? Она не служанка, она актриса, безжалостная женщина, которую ничто не остановит. Позаботьтесь о ребенке, пока не вернутся ее родители. Конечно. Холмс! Куда вы? Я должен найти женщину, которая купила третью шкатулку раньше наших противников. Надеюсь, что я не опоздаю. Ну-ну. Не надо плакать. Беселей! Хочешь, дядя покажет утку? Ну, ой, ой, Дамы и господа, сколько вы предложите за эту китайскую статуэтку? Подлинная вещь. Прекрасное украшение для камина. Вы также можете поставить ее на столе, в гостиной. Начнем с 10 фунтов. Кто начнет с 10? 8 фунтов. 7? Ладно, 5 фунтов. Предложено 5 фунтов. 5 фунтов, 5 фунтов, 5 фунтов... 5 фунтов. Шесть фунтов. Предложено шесть фунтов. Шесть фунтов. Шесть фунтов. Раз. Два. Три. Продано. Продано, леди, за шесть фунтов. А этот музейный экспонат, леди и джентльмены, кукла 19 века. Костюм, точная копия одежды венгерских крестьянок. Дамы и господа, такие куклы стоят 15-20 фунтов. Я не прошу так много. Кто предложит 2 фунта? 2 фунта. Кто больше? Два фунта? Так, один фунт? один фунт. Кто предложит 1 фунт? Я не буду тратить ваше время, стараясь получить половину того, что она стоит. Если леди хочет получить ее за один фунт, так оно и будет. Один фунт раз, два, и последний шанс. Продана леди за один фунт. Продана. А теперь позвольте обратить ваше внимание на украшение любой коллекции, достойное британского музея. Ваза династии Мин. Эта ваза находилась в крупной коллекции недалеко от Рима в течение двухсот лет. Она была найдена экспедицией Эндрю Капперсона. Помните Эндрю Капперсона? Это уже не просто антиквариат. Девушка с сумкой в руке. Ты уверен? По описанию аукциониста, это она. За ней, Хамид. Прекрасно, дорогая. Всего один фунт, а мы продадим за три. Легко, я приготовлю чай. Я не против. Хорошо. Добрый день. Добрый день, я ищу подарок для девочки. Что у вас есть? Куклы, вот, например. У нее достаточно кукол. Книга – хороший подарок. Надо что-нибудь особенное. Милая вещица, что это? Музыкальная шкатулка. Дети их любят. И это особенное. В ней много мелодий. А другие есть? Да, прошу вас. У меня остались две. Мила. Это все? Простите, их сложно найти. Это все. Была еще одна, я продала ее сегодня. Но она была деревянной, и это не очень хороший подарок. Правда? Знаете, кто ее купил? Да. Кажется, он оставил карточку. Как интересно. Простите, мы поищем в другом месте. Спасибо. Всего доброго. Шерлок Холмс Сюда. Затем кэбом. Почему это? Скотланд-Ярд. Ясно. Шерлок Холмс, я так и знала. Выходит теперь охотятся на нас? Мы попались прямо ему в руки. Конечно. За нами следят. Не смотри. Мужчина около магазина. Хамид. Сверни на углу, а потом на следующем. Фотографии нет. Она ведь не преступница? Как вы ее найдете? Может, это был мужчина? Нет, если я ее увижу, то узнаю. Скоро мы все узнаем. Кто за ними следит? Сержант Томпсон, сэр. От него трудно оторваться. Жаль, что нельзя их арестовать. Это они убили Эмили. Нам нужны доказательства. Сделали рентген, но ничего не нашли. Давайте посмотрим. Что-то должно быть, что-то очень важное. Это шайка ненормальных. Нет, дорогой друг, шайка хладнокровных убийц. Что в этой шкатулке может быть важного? Их сделали в Дарбусской тюрьме. Контрабанда идет в тюрьму, а не из нее. Другими способами шкатулку проверяли? Еще нет. Я возьму ее. Да. Спасибо. Начальник Дартмуртской тюрьмы сообщил, сэр, что шкатулки сделал один заключенный, Джон Дэвидсон. Ему дали семь лет. Дэвидсон? Фальшивобанетчик. Вы свободны? Есть. Уже что-то. Подождите. Откуда вы знаете, мистер Холмс? Я изучал криминалистику, инспектор. Это моя работа. И когда упомянули Дэвидсона... А кто такой Дэвидсон? Поскольку мистер Холмс все знает, думаю, можно рассказать и вам. Два года назад произошла кража. Была похищена собственность Банка Англии. Пресс-секретарь просил не предавать дела огласке. Но ситуация крайне щекотливая. Вы мне не рассказывали, Холмс. А вы были в отъезде. Эти вещи имеют такую важность? Не понимаю. Дэвидсон арестовали через 15 минут после кражи, но печатные формы так и не нашли. Позвольте сказать, что об этом нельзя говорить за пределами этой комнаты. Я что, похож на сплетника? Речь не об этом. Дэвидсон много лет был доверенным лицом руководства Банка Англии. Он украл копии форм для печати пятифунтовых купюр. Формы английского банка? Именно. С этими формами банда мошенников может наводнить страну пятифунтовыми купюрами неотличимыми от купюры, которые печатает английский банк. Господи! Слух об этом мог подорвать доверие людей к казначейству. Мы испробовали все после ареста Дэвидсона. Предлагали сократить срок, даже сажали инспекторов Скотланд-Ярда с ним в камеру, но безрезультатно. Дэвидсон обладает сильным характером и завидным терпением. И вдруг что-то побуждает его вынести форму из укрытия. Почему? Не знаю, мистер Холмс. Ну, например, Банк Англии соберется изменить дизайн пятифунтовых купюр. То украденные формы будут бесполезны. Такой вариант... Обсуждался, но изъять все пятифунтовые купюры из обращения так сложно, что это предложение отвергли. Понимаю. Может быть, еще одно объяснение. У Дэвидсона не было времени хорошо их спрятать, и он испугался, что формы могут случайно найти до того, как он выйдет из тюрьмы. И он захотел сообщить о них своим сообщникам. Думаю, вы правы. И сообщения находятся в этой шкатулке. Или во всех трех, так как им важно найти все. Из всей головоломки у нас есть треть. И что вы будете делать? Постараюсь получить сообщение из трети. Такая же мелодия, что и в шкатулке Эмери. Но все же другая. Такая же. Мелодия каким-то образом является ключом к тайне. Это должна быть мелодия. Иначе зачем использовать три музыкальные шкатулки? Почему не взять коробку для обуви? Да. Да. Это вас, инспектор. Спасибо, сэр. Инспектор Хопкинс? Что? Где? Станция Голден Грин сообщила, что нашли тело инспектора Томпсона. Кажется, его переехало такси. Ужасная случайность. Не случайность. Это убийство. Just who you're going to meet When you're walking down a busy London street Mrs. Orchid, Mrs. Brown Any subject of the crown Oh, you never know just who you're going to meet So... You better hold your topper in your hand Just in case you meet a lady on the strand Girls will think you're kind of sweet and your day will be complete. Oh, you never know just who you're going to meet. Now a gentleman is judged by his appearance. Yes, a gentleman is judged by how he talks. Now he's much better off when he's acting like a toff, especially if he's taking him a walk. <ганусь> Какого черта мы здесь делаем? Это актеры. Актер? Актер? Мальчик с корзиной. Вы его видели? Я обычно здесь подбираю людей. Albert pies to look your best Cause you never know just who you're gonna meet So you better keep your manners right in view Just in case a lie gives a how to do Keep your trousers in a pleat Shine your shoes and keep them neat Cause you never know just do you're gonna meet Blimey! Господи! Мистер Холмс. Как ты, Джо? Не жалуюсь. А вы? Прекрасно, спасибо. Это мой друг, доктор Ватсон. Друг мистера Холмса, мой друг. Привет, Джо. Я не забуду то, что он для меня сделал. Спас его от тюрьмы. Обвинение в убийстве? Нашел убийцу для полиции, которая обвиняла невиновного. Верно. Вот это да. Джо, нужна помощь. Всё, хватит, хватит. Идите, дайте нам поговорить. И ты тоже. Мистер Холмс, теперь мы можем говорить. Спасибо, Джо. Пять фунтов устроит? Я найду человека, который сделает работу за полцены. Работа опасная. За пять фунтов? Убийство? Что? Нет, не убийство. Музыка. Надо узнать песню. Нет таких песен, которые я не знаю. Поэтому я и пришел. Мне трудно повторить ее на таком инструменте. Ну ладно. Послушай-ка, Джо. Минуту. Неправильно. Там должно быть просто ми. Знаешь мелодию? Да, австралийская песня. Называется «Сюда, приятель». Но вы неправильно играете. Я так и думал. Послушай еще, Джо. Та же песня, но ошибка. В другом месте. Назовем это вариацией. Сыграй так, как надо. вот спасибо джо что это значит холмс поняли что-нибудь возможно пока не знаю возможно это код джо можешь мне ее записать в оригинале конечно это займет пару минут эй Мэйбл! налей давай быстрее У нас нет слов, так что комбинацию не составить. Шкатулка Эмери исполняла мелодию, которая отличается от нашей. Вы уверены? Вполне. Если бы мне не удалось запомнить мелодию, мы бы этого не узнали. Вы меня удивляете. Главный принцип расследования преступления, мой друг, не пренебрегать деталями. Да, но почему три шкатулки? Потому что послание было слишком длинным. Остается третья шкатулка, которую женщина украла у Килга. В ней третья вариация. Ее необходимо узнать. Мы о ней ничего не знаем. Остается разгадать загадку вариации, а потом раскрыть эту тайну. Эй! Что случилось? У нас были гости. Возмучительно! Позовите миссис Хадсон. Сейчас. Миссис Хадсон! Да? Вы не могли бы подняться наверх? Иду, сэр. Что это, мистер Холмс? Что случилось? Кто приходил, миссис Хадсон? Леди, которая хотела вас дождаться. И хорошо, одетый джентльмен. Это они, Ватсон. Друзья, как она выглядела? Я не разглядела лицо на ней Белавуаль. Но она была так мила. Простите, мистер Холмс, но вы всегда говорили, чтобы я оставляла клиентов дожидаться вас. Не волнуйтесь, миссис Хадсон. Все в порядке, не волнуйтесь, миссис Хадсон. Теперь шкатулка у них. Нет, Хадсон. Нет? А где же она? У вас в руках. В банке. Поднимите печенье. Опустите руку и найдете шкатулку. Молодец, Холмс! Поразительно! Я освежился и готов к работе. Мистер Холмс! Уже утро! Позвольте поздравить вас с прекрасной догадкой. Это не перемещение и ни одна из известных мне кодировок. Азбуку Морзе пробовали? Да, около трех утра. Ну тогда не знаю. Одолжение. Не надо. Я слышу это в тысячный раз. Она мне снилась. Да, это не шедевр. В детстве родители пытались обучить меня игре на фортепиано. Бедная учительница. Даже когда она написала мне номера клавиш 1, 2, 3, даже тогда не вышла. Не вышло. Номера клавиш, Ватсон. Ноты на клавиатуре. Это буква алфавита. Так. Мне надо сосредоточиться. Записывайте. Сначала напишите «П». Следующая буква «О». Потом «Л», затем идет «К», а потом «А». к п о л к Полка? Уроки фортепиано не прошли зря. Вы разгадали загадку. Спасибо за комплимент. У нас есть две трети послания. За книгами... Третья полка, секретарь, доктор С. Предположительно, это вторая часть. А у шайки первая и третья части. Точно. Вы уверены? Да, комиссар, именно так. Они попытаются добыть нашу треть послания. Вы приняли меры предосторожности? Шкатулка на Байкер-стрит под охраной доктора Ватсона. Однако я уверен, что мы можем найти формы без последней части послания. За книгами третья полка секретарь доктор С. Дэвидсон спрятал форму английского банка в Лондоне, мистер Холмс. Это все. Позвольте показать главное. Ключевые слова. Доктор С. Выглядит так, будто формы были спрятаны в доме врача. Инициалы остаются, когда отбрасывается все лишнее. В Лондоне тысячи врачей с первым или последним инициалом S. Именно. И каждого надо опросить. Предоставляю это Скотланд-Ярду. Это трудно, но Скотланд-Ярд сделает все возможное. На некоторое время я вас оставлю. Мы позвоним, когда выйдем на таинственного доктора С. А я займусь зацепкой, связанной с сигаретой. Это именно тот табак. Конечно. Я сделала смесь всего для трех покупателей. Это египетский табак mm -hmm. с добавлением mm -hmm. особых трав. Я добавила совсем немного. Многие говорят о той легкости. Да-да. Mm -hmm. mm -hmm. А три покупателя? Мистер Уилсон из Бомбея. Mm -hmm. Миссис Кэтрин Лиминтон Смит из Арленда. А третий. Миссис Хильда Кортни из Парк Мэншис. Прайнстон-сквер. Спасибо. Вы очень помогли. Приятно быть вам полезной. Да? Миссис Кортни? Да. Я Шерлок Холмс. Входите. Спасибо. Я читала о вас, мистер Холмс. У вас есть друг, который помогает вам. Он пишет рассказы. Верно. Чем обязана вашим визитом? Вы знаете, миссис Кортни. Да, я немного пошалила, но не думаю, что мои проказы интересны полиции. Миссис Кортни, мы с вами уже встречались. Простите, я бы запомнила встречу с Шерлоком Холмсом. Прошу, садитесь. Спасибо. Разве мы встречались? Да, в доме мистера и миссис Килго на Хэмптон-Роуд. Килго? Я не знаю людей с таким именем. Вы их не знали. Но заходили, когда их не было. Не понимаю, мистер Холмс. Правда? И одеты вы были иначе. Правда? Сигарету? Спасибо. Спасибо. Знаете, миссис Кортни, люди, которые маскируются, часто забывают что форма уха является идеальным отличительным признаком. Вы меня с кем-то спутали. Естественно, я ожидал, что вы будете это отрицать. Но когда вы посетили мою комнату на Байкер-стрит, вы оставили еще один след. Они идентичны. Не так ли? Должна признать, да. Знаете, мистер Холмс, чтобы поймать такого человека, как вы, надо было придумать что-то особенное. Вы должны были обратить внимание на сигарету. Вы написали монографию о роли пепла в раскрытии преступлений. Не двигаться, мистер Холмс. Поздравляю вас, миссис Кортни. Идеальная ловушка. Спасибо, мистер Холмс. Похвала из уст мастера. Я буду хранить память о ваших лесных словах. Память? Именно. Джентльменам придется выполнить неприятное задание. Если только вы не вернете музыкальную шкатулку и пообещаете не чинить нам препятствий. Это невозможно. Я так и думала. Хамид осторожней. Осторожней, повежливее с нашим дорогим гостем. Вы понимаете, мистер Холмс, что ваша смерть наступит не здесь. Трудно вынести тело. Естественно. Идем? Плохо, когда труп лежит у вас в гостиной. Вы согласны? Еще один труп на вашей совести, миссис Кортни. Не угостите сигареткой? Почему бы и нет. Осторожней, Хамид. Что-то с тормозами. Спасибо, полковник. Вы очень великодушны. сообщить мистер холмс что ваша смерть будет безболезненна хамид прикрепи это к мотору такси в этом предмете дорогой мистер холмс содержится смертельный газ немцы успешно используют его когда нужно избавиться от человека Заводи. Залепи, Мурат. Теперь подвесь его, Хамид. Вы как пророк Магомед, мистер Холмс. Висите между небом и землей. В баке хватит топлива? Хорошо. Было бы нелепо упустить такую мелочь. Идем. Да? Кто там? Добрый день. Мистер Шерлок Холмс? Нет, я доктор Ватсон. Конечно, доктор Ватсон. Как глупо с моей стороны. Это с моей стороны глупо. Вы не войдете? Я пришла к мистеру Холмсу. Его нет, но он скоро вернется. Возможно, я помогу вам. Садитесь. Садитесь. Спасибо. Знаете, мы с Шерлоком Холмсом расследовали много дел. Правда? Да. И в данный момент мы занимаемся важным делом. Расскажите о вашей проблеме, я попробую помочь. Вы так добры, доктор Ватсон. Если я не слишком о многом прошу. О многом? А о чем вы говорите? Расскажите, что случилось? Мисс Уильямс. Уильямс. Я пришла сюда на грани отчаяния. Моя единственная сестра исчезла. Полиция не может ее найти. У нас с Холмсом однажды было такое дело. Очень интересное. Помню, я назвал его «Дело вторичным вторичном сырье». Простите, просто мне показалось, что... Случай похожий. Да, где мы остановились? Ей всего 17, доктор Ватсон. И в день, когда она исчезла, у нее было прекрасное настроение. Здесь замешана любовь? Нет, нет, ничего подобного. Она не оставила записки, не взяла вещи, никаких объяснений. Она пошла в деревню из моего дома и просто исчезла среди бела дня. Ну, ну, ну, ну. Можно стакан воды? Конечно, воды. Сейчас. Пожалуйста. Спасибо, доктор Ватсон. Мы не должны больше плакать. Мне уже гораздо лучше. Доктор, смотрите. Господи. Позвоните пожарным. Быстрее. У вас нет огнетушителя? Точно, есть. Не волнуйтесь, мисс Уильямс, я потушу. Вот и все. Видите? Даже пожарным не пришлось приезжать. Надеюсь, вы не очень испугались. Ушла. Даже если есть проблема, они убегают от страха. Шкатулка! О, Господи! Мисс Уильямс! Но no. хорошо. А Холмс? К этой минуте мистер Холмс сменил скрипку на арфу. И если он попал в рай? У нас есть последняя шкатулка. Девятнадцатая нота. Девятнадцатая буква. С. Его там не было? Холмс, где вы пропадали? Я заставил Скотланд-Ярд разыскивать вас. Не там искали. Холмс, случилось ужасное. Я глупец. Эта женщина, она меня одурачила. О чем вы? Она пришла сюда с дымовой шашкой. Я подумал, что квартира горит, и попытался спасти шкатулку. Ни слава больше, шкатулка у нее. Да. Это не ваша вина, мой друг. Она умный противник. Дымовая шашка? Вы можете считать себя популярным. Очаровательные гостья – ваш читатель. О чем вы? Насколько я помню, вы писали о моих экспериментах с дымом в истории, которую назвали «Скандал в Богемии». Значит, я натолкнул ее на мысль. Она и меня дурачила. Окурок сигареты. Он был оставлен намеренно. У нас есть бинты. Что случилось, Холмс? Вы ранены? Вот и объяснение, почему пришлось ждать еще немного, и было бы поздно. Я промою рану. М да. У наших противников три части кода. И формы Банка Англии скоро будут у них. Сейчас я промою. Как сказал доктор Сэмюэл Джонсон, нет проблемы, созданной человеком, которую человек не мог бы разрешить. Как его имя? Доктор Сэмюэл Джонсон. Он сказал... Спасибо, Ватсон. Hmm? Осмотрев комнату для приемов, мы проходим в холл, где доктор Джонсон обычно принимал пищу, в компании своего биографа Джеймса Бослоу. Сейчас мы поднимемся по лестнице, которая сохранилась в первоначальном виде. Она такая же, как при жизни доктора. Эта картина на стене была подарена доктору Джонсону великим художником-сэром Джоша Рейнольдсом. А я слышала, что картину подарила миссис Трейл, и это не работа Рейнольдса. Это важно, дорогая. Простите. Сюда, леди и джентльмены, прошу. Быстрее, дети, быстрее. Секретарь не на втором этаже. Терпение. У меня предчувствие. Дорогой полковник, без Шерлока Холмса все получится. А это его библиотека. Здесь доктор Джонсон написал свой знаменитый словарь. Вы его увидите. Остальные книги тоже представляют интерес. Подходите ближе, господа. В углу стоит секретарь, в котором находятся оригинальные труды гения. На этом столе кот доктора Джонсона Хадж засыпал, когда его хозяин работал. Есть странная история про этого кота. Это его любимая еда. Даже когда доктору Джонсону было нечего есть, он доставал еду для своего кота. Печально. А теперь мы посетим комнату внизу, где вы увидите кровать, на которой умер доктор Джонсон. А чего он умер? Подагра. Просто подагра. Сюда, господа. И осторожнее, здесь ступеньки. Ключ третья полка сверху. Джентльмены формы английского банка. Видите, миссис Кортни, мы снова встретились. Не стоит, полковник Ковена. Поздравляю, мистер Холмс. Вы умнее, чем я думала. Спасибо, миссис Кортни. Ваша похвала дорогого стоит. Я буду бережно хранить память о ваших словах. Память? Спасибо. Придется выполнить печальное задание. Холмс! Я иду! Холмс! Вы целы? Да, но джентльмену на полу нужна помощь. Он должен хорошо выглядеть, прежде чем его повесят. соперник. Жаль, что талант был направлен не в то русло. Верните эти формы в банк, инспектор. Как вам это удалось? Благодаря доктору Ватсону. Он упомянул доктора Сэмюэля Джонсона. Поздравляю, доктор! Спасибо, но не думаю, что я так уж помог мистеру Холмсу.